Привет всем подписчикам и зрителям моего канала продолжаю серию э, с интересными монетами обиходными монетами украины и вот еще одна прикольная монета 2 копейки которая кстати найдена была в обиходе в харьковской области то есть действительно такие монеты можно найти в обиходе обязательно просматривайте свои копилки э, и просто то что у вас осталось остались мелкие деньги дома возможно в кошельке а, особенность конкретно данных двух копеек они сейчас торгуются на виолете очень интересно за сколько же они будут будут проданы потому что а, довольно редкие я думаю не больше 10 штук такие были найдены в украине Сейчас уже почти 5000 гривен, осталось 3 дня. Так что, если вы хотите такую монетку, обязательно зайдите, ссылочка будет в описании на этот лот. Давайте я вам сейчас покажу более конкретно, как выглядит данная, данная монета. Здесь аверс находится от 10 копеечной монеты. Так как мы знаем, да, что первые деньги печатались на Луганском станкостроительном заводе. И была особенность, именно мелкие деньги, мелочь обиходная была особенность того что тестировали да, тестировали пансоны пробовали разные штемпели и вот такие вот браки реально даже браки возможно ее не уничтожили если например ты тестировали да, какую-то часть сразу уничтожили а какая-то часть осталась и была как видите пущена в оборот возможно случайно потому что когда перевозился Перевозились все мешки, остатки монет в Киев да? Возможно что-то просто-напросто не туда, не туда отправили И монеты пошли в, в оборот да, Так как и английский чекан монеты Которые 10 копеек, 25 и 50 Они же тоже попали в обращение Скорее всего по какой-то вот такой случайности И действительно огромное количество их находят Ну Данных двух копеек они довольно редкие Можем посмотреть в описании Состояние монет, конечно, состояние видно, что монета была в обращении Действительно, очень крупные фотографии нам показывает сейчас продавец Видно, что монета такая, конечно, бывалая Но это, это показывает, что действительно их реально найти в обращении Стоит пересмотреть Я, конечно, тоже посмотрю, что у меня есть по моим монетам И также находят монету 2 копейки 96 -го года Она тоже стоит хороших денег сейчас до 800 гривен и видите собственно комментарии экспертов по поводу редкости монеты вот можно посмотреть и на весах конечно сейчас китайцы пытаются делать какие-то копии но очень отличаются у меня посмотрите видео есть там где я показывал китайские 2 копейки вот ну вообще вообще очень прикольный лот если вы собираете раритетные монеты украины советую заглянуть вот, вот такой вот прикольный лот, так что участвуйте. Я желаю всем хорошего настроения и прикольных находок. Всем пока!